Ребята, всем доброе утро! Собрались мы с всей семьей на представление в Театр Горького. Это театр драмы и комедий на представление «Красавица и чудовище» на 10.30. Ну, почти мы вовремя выезжаем. Я думаю, что успеем, потому что сегодня воскресенье, дороги пустые будут. На улице идет дождь, хотелось бы снег. В общем, вот так я сегодня приоделась, накрутилась. Надела желтый пиджачок, достала. У меня вот такое вот красивое украшение в виде бантика. Я его уже несколько лет, наверное, не носила. А вот как-то так захотелось. Ну все, поехали. Какая погода, мы идем по льду. Вот это вот все лед. Да, заходим. Раз, два три? Четыре. Так стоим. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А холодно встановим. Да, так холодно работает. Ну как очень немножко подозреваем. Надо надышать, да? Да, надо надышать. Ладно, пойдем. Ну, раз ты ваш. В мате ты будешь ходить? Да. Так, но ну мы уже на месте Спросили, холодно ли в зале Нам сказали на свое усмотрение Папа придет, сейчас папа посмотрит Холодно там или нет Ну, а? Прохладно, да? Ну, пойдем посмотрим Уйдем. Вот мой привет Так, он, он штаны теряет Янечек, давай я тебе штаники подтяну Тут что, ты похудел, что ли? Красиво Кончиком. Однако, чтобы сходить в туалет, нужно постараться на самый верх подняться. Гоманя! Да, гаманя. Все, поднялись, молодец. Вот это, наверное, третье. Заходить вон туда, вон там, в те двери, пожалуйста. Экспозиция. Закрыто? Тогда обойдите. Может, с той стороны. Странно. Ёлочки. Так, ёлочки туда остановись. Ааа, крутые пацаны. Красавцы, ну, давай ближе тогда. Чик. На меня смотрим, хорошо, Яныч, все, можете бегать. Сказали очень мало людей, поэтому третий этаж там, где балконы полностью закрыт, спускайтесь ниже. Женщина искала вход и сказали спускайтесь вниз. А у нас на первом этаже? А нам сюда? Нет? Ну правильно. Маркушка, за нами идем. Идемте через ресторан. А? Ой, какой рояль, смотрите. Елочка. А, вот это, наверное. Да, да. смотрите, как красиво. Заходим сюда. Людей действительно мало. Поднимайся. Вот она чина, а -а -а. Вот туда вон вот вот, смотри. Тут у нас один. Да? пустой зал Плево. Плево. просто Плево. пустой Плево. зал Чего? Так же. время еще есть поэтому вышла немножко зал поснимать и поближе к елочке подойти она так украшена необычно похоже на вату но это не вата. это как найти наполнитель подушек синтепух ну что, прикольно скреативили все сейчас уже будут начинать я пошла Угу. а нам через ресторан в ресторане пахнет кофе закончилась закончилось, мы решили посмотреть, подняться на балкончик. Мы взяли на следующее представление билеты вот здесь, на балконе. И сейчас пришли, посидели, поняли, что детям вообще не видно здесь. Ни низкого роста, и им неудобно. Придется менять билеты. Пойдемте. Ребята, мы уже дома. Пока ехали заехали на почту, там и ждала нас посылка. Посылка с Италии от э, Марии, которая я там уже присылала посылку. Сейчас буду распаковывать, но, скорее всего, распаковка будет в отдельном видео. Что касается нашего похода в театр. Так, там вещи валяются сзади, ничего. Ну, в принципе, неплохо, но меня всегда вызывает, знаете, такую немножко тоску, когда я вижу, что все такое старое, все разваливается, ничего... Не знаю, вроде как вот реставрируют они уже который год тот же самый фасад, но к нему подойти даже страшно, к этому фасаду он весь огражден какими-то лесами строительными, и мы сейчас вот ехали, так было скользко, вообще идет ледяной дождь, он сразу превращается в лед, в общем, идти невозможно, ехать невозможно. Мы припарковали машину, как, как доползли, по-другому это не назовешь, до да, самого входа, но ну, там уже, конечно, внутри все поприятнее, елочка такая большая, красивая атмосфера, все так дружненько, радужно улыбаются, ну, в общем, приятно, хорошо». Очень хорошо повеселили деток артисты, которые были вначале там на небольшом таком разогреве, а потом дальше уже спектакль, кстати, очень по времени, все так хорошо сделано, ни больше, не меньше, как бы нормально. И Ян хорошо высидел, уже под конец начал немножко бегать, но тем не менее, мы думали, будет хуже. Вот, в целом понравилось. Единственное, что когда уходили, зашли в туалет, там такая очередь, и девочка маме говорит, боже, мама, здесь тоже такие страшные туалеты, она говорит, не переживай, доча, таких как в страшнее же точно не будет, так что вот вам, вот вам и ответ на все, на все происходящее. Мы, кстати, в этот же театр пойдем еще, ну, я рассказывала, да, на Гарри Поттера, придется сейчас билеты менять, потому что вообще не вариант сидеть на балконе, но для взрослого человека, наверное, идеально, а так как э, два маленьких ребенка, я, кстати, не пойду, мы решили, что с Яном рановато будет смотреть Гарри Поттера, да и он не высидит, наверное, там чуть-чуть по времени больше, само представление, пойдут Марк, Ренат и Сережа, Сережа Александрика заберет, в общем, у нас еще есть две недели на то, чтобы успеть поменять билетики. А вы знаете, что мы делаем? Время-то уже вечернее, позднее. До сна час остался. Уже где-то начало девятого. мы тут заморочились, начали делать кормушку. Нам в садик нужно кормушку принести. И вот мы только что начали этим заниматься. Но процесс идет быстро, ребята помогают. Мальчики активно помогают папе, тут болтики находят, шурупчики. Нам осталось только крышу сделать. Да. Вообще, у в Инстаграме я просила, да. чтобы мне подсказали с идеей, да, с чего можно кормушку сделать. Только просила не э, советовать мне кормушку из пластиковых бутылок. Мне столько там подпосылали. Много у -у -у. интересных вариантов. Спасибо, ребята, огромное. Я даже и не знала в моей голове. Даже не было такой фантазии, что вот из таких предметов можно делать кормушку. Больше всего мне понравилась идея кормушка съедобная. Вот это вот я очень, знаю, очень интересная все. идея. Съедобная это из хлеба. Ну, ты, ты, Правильно, но ну, это кормушка, которая потом свежая. Как... Не, ребят, ну у вас тут целый дом, я не знаю, это. Дом, дом, дом, для кроликов. Это TikTok хаус Я бы сказала. TikTok хаус для птиц. Просто очень огромный получился. Ребята, смотрите, да-да-да-да! Смотрите, какая красивая получилась кормушка. Вообще сама обжила в такой, вернее, ну кушала бы с такой, это же не домик, но огромная получилась. Реально огромная. Я сразу же говорила, надо крышу поменьше, но говорит, нет. чисто. Да, да, да, вообще супер. Всё, завтра ребята понесут. Ну, там даже по-моему на территории садика и таких деревьев огромных нет ну куда-то куда-то пристроят в общем теперь отвечу на самый актуальный вопрос который мне задают уже не первое видео Вопрос, касающийся QR-кодов, наборников, Ребят, все видео, которые вы видите, что мы куда-то ездим, где-то мы находимся, там какие-то места посещаем, я вам честно и откровенно отвечу. Нигде у нас ничего не требуют. Маски сегодня тоже никто не требовал надевать. Мне кажется, что люди настолько до этого устали. И, возможно, на время праздников люди решили забыть об этом всем. Но я думаю, что в скором времени... Нам всем снова об этом напомнят Поэтому расслабляться не стоит да, и все. Всех люблю, целую Всем пока-пока, до скорой встречи